Интересные у нас идут по годам, слушатели, потому что у всех вас, вот, все трое, у вас всех год в сумме дает девяточку. А девятка – это служение миру, любовь ко всему всегда. Ну, это так, к слову, интересно. Да? И это один из очень важных уроков по жизни который определяет вторую половину вашей жизни. Мы сейчас анализируем показатель, показатель достатка в бизнесе и в работе. Ага. Здесь будет у Эдуарда, его показателем успеха в бизнесе и в работе является 18 дробь 9. Ну то есть девяточка, которая должна обязательно опираться на единичку и на восьмерку. Я так записываю этот показатель. 18 друг 9. Главная цифра – это девятка. Поэтому сейчас мы охарактеризуем девяточку. И для Эдуарда станет понятно, от чего зависит его успех в бизнесе, в работе и его достаток. Что девятка, кстати, видите, я вспомнил даже, что у всех троих девятка в году рождения присутствует. Девятка – это энергия терпимости, сострадания, служение милу. То есть когда неважно, что я делаю, я это делаю для того, чтобы этот мир стал лучше. Чтобы сделать этот мир лучше и чтобы людям в этом мире стало жить лучше. Девятка – это энергия миссионера, ну который, естественно, не забывает о себе, но я о себе думаю во вторую, в третью, в четвертую, в пятую очередь. А на первом месте у меня э, осознание того, что вот я живу для того, чтобы сделать этот мир лучше. Но если этот мир будет становиться лучше в результате моей деятельности, то я же первый это выиграю. Я же в этом мире нахожусь. Да? Поэтому э, служение миру, любовь, ко всем и всегда. Как всем и всегда означает, что если у человека задача по девятке, он должен быть готов к тому, что на его благодеяние, а девяточка означает также забота о благе других. На его благодеяние вначале многие люди будут отвечать, как это называется, черной неблагодарностью. Ну, то есть я как бы люблю приводить пример. Иду по улице, смотрю, сидит бомж, просит милость. Ну, я приличные деньги даю тому бомжику. И замечаю в этот момент, что он на меня смотрит как на врага. И в его взгляде я чувствую злобу, ненависть, желание меня уничтожить. Ну, я сначала удивляюсь, потому что по факту это я благодетель. Я реально человеку даю приличные деньги. И обычно в такой ситуации другие люди благодарят. А этот проявляет агрессию. Потому что задача по девятке напрямую связана с агрессией. То есть если у вас в карте задача по девяточке, в данном случае матрицы личности, вы должны быть готовы к тому, что люди, по отношению к которым вы проявляете благодеяние, Благо, для которых вы совершаете, они вначале будут отвечать вам агрессией. Ну, черная неблагодарность, да, так или иначе, в, том или, в той или иной форме. Почему? Потому что, оказывается, перед вами стоит задача не просто что-то хорошее сделать для человека или для этого мира снаружи, а сделать так, чтобы человек рядом с вами в своем сердце поменялся, чтобы у человека рядом с вами не только снаружи что-то хорошее появилось, да, чтобы в его сердце любовь прибыла, как я люблю говорить. что Задача по девятке означает, что вам нужно будет учиться с людьми взаимодействовать так, чтобы их из агрессоров превращать в любящие создание. Потому что рядом с вами будут люди, которым в сердце очень сильно любви не хватает. И вы снаружи для них что-то хорошее делаете, да? А задачу-то до сих пор еще не решили, то есть в сердце человека любви от этого не прибавилось. И так как любви у человека в сердце не прибавилось, он на ваше благодеяние будет отвечать агрессией, ну, черной неблагодарностью. Пока вы эту задачу не решите, то есть пока вы не найдете способ все-таки поделиться с ним энергией любви, сделать так, чтобы из вас вышла эта энергия любви, любовь – это энергия, вошла в сердце этого человека, и когда эта энергия любви входит в сердце агрессора, у него пропадает желание проявлять агрессию. Это то, та задача, которая сейчас очень актуальна по жизни. Почему в мире агрессия нарастает? Ну, потому что те, у кого в карте вот такие задачи по девятке, они с ней пока не справляются с этими задачами. Потому что наш, если у нас задача по девятке, мы с людьми должны так взаимодействовать, чтобы они рядом с нами менялись. Сердца их менялись. И когда эта любовь прибывает в сердце агрессора, первое, у него пропадает желание управлять агрессией, второе, ему хочется просить прощения у тех, кого он задел своей агрессией И третье, ну, у него появляется идея, мысль, зачем этот мир разрушать своей агрессии. Его же можно созидать, этот мир. Его можно делать лучше. И человек вдохновляется также служить миру, как и вы. Это вот э, по тому, что э, достаток э, к... Эдуарду будет приходить в результате того, что вокруг него агрессоры будут превращаться в любящие создания. Ну а как это по-настоящему делать, да, ну об этом я уже рассказываю, на, так сказать, в личном общении, да, когда ко мне приходят люди с соответствующим запросом, да, вот, поэтому мы вас всех, естественно, будем направлять в этот проект замечательный сангельц, да, и там вы можете получить уже конкретную консультацию, узнать, как эту задачу ну, по-настоящему решить, да, начать решать. Вот так, поэтому непростая задача у э, Эдуарда. А вот вы сказали, да. что он опирается на 18, да? А, кстати, да, вот я здесь не... Ой, и, э, да, да. Это означает, что для того, чтобы он смог решить эту задачу и создавать вокруг себя атмосферу любви, что девятка это необходимость создавать вокруг себя атмосферу, в которой люди наполняются энергией любви, да, и вот у них появляется желание вместо агрессии этот, этому миру служить. Вот это, и девяточка должна опираться на единичку и на восьмерку, потому что 18 это две цифры: один и об единице мы говорили уже, то есть на его собственном целеустремленность. И способность или готовность ставить цель, идти к ней, достигать этой цели, не ожидание такой поддержки, да? Целеустремленность. Лидер. Да, лидер, лидер, позиция лидера. И от восьмерки. А восьмерка в этой системе координат – это энергия мастерства. Когда э, что-то делаю, я по ходу дела, тут я вам состояние передаю, по ходу дела притормаживаю и проверяю, а нет ли у меня какой-то ошибочки. Сразу ищу, сразу и нахожу, сразу исправляю. То есть мастерство – это не тогда, когда мы что-то делаем безупречно, не совершая ошибок. То есть, как я люблю говорить, мастер – это тот, кто не ошибается. Мастер – это тот, кто так быстро исправляет свои ошибки, что никто не успевает заметить, что они были и поэтому на финише, как бы, совершенно результат. Восьмерка это энергия успеха, мастерства, которое человек достигает через управление руководства, организацию планирования финансов, через вот это мастерское управление притягивает все богатство, власть, высокое положение, силу, возможность управлять другими. И вкладывает все это в успех. Почему? Потому что он мастерски делает свое дело. Вот поэтому вот. Решение этой задачи по девятке должно опираться на способность быть лидером и мастером в своем деле. Спасибо. Да.